Миноритарный инвестор – это инвестор, который владеет пакетом акций меньшим, чем контрольным. Каждый акционер согласно новому законодательству для акционерных обществ имеет следующие права: участие в управлении акционерным обществом, получение дивидендов, получение части имущества общества в случае его ликвидации, получение информации о хозяйственной деятельности общества, преимущественное право на покупку акций дополнительной эмиссии, право требовать выкупа мафоритариям акций по их рыночной стоимости, в случае если миноритарный акционер проголосовал против решения дополнительной миссии, слияния, поглощений или осуществления значительной сделки поделки. В ликвидации некоторого количества акций миноритарный акционер также имеет дополнительные права. Предложение акционера, который имеет более 5% акций, подлежат обязательному включению в повестку дня собрания при условии, что они были внесены не позже, чем за 20 дней до проведения собрания. Владельцы более 10% акций имеют право требовать созвания внеочередного собрания акционеров. Акционеры с пакетом акций более 25% могут блокировать решение собрания по вопросам внесения изменений в устав общества и его ликвидации. Пакетом более 40% позволяет миноритарию заблокировать проведение общего собрания акционеров. Заключается договор покупки продажи ценных бумаг обязательно с участием лицензированного торговца ценными бумагами. В этом договоре прописываются все условия сделки. Так покупатель отправляет бизнесу определенную сумму денег и получает замену ценные бумаги, поэтому у него должен быть открыт счет в ценных бумагах у хранителя ценных бумаг. Без участия торговца могут осуществляться такие операции. Дарение и наследование ценных бумаг, операции, связанные с выполнением решения суда, приобретение акций в соответствии с законодательством о приватизации. Также можно приобрести акции, интересующие вас компании на бирже ценных бумаг. Но вы должны быть готовы, что в какой-то конкретный момент времени нужного вам количества акций может не быть на бирже. Или ценные бумаги этой компании могут вообще не торговаться. Третьим способом стать миноритарным акционером является участие в частном размещении – Private Placement. Обычно инициатором такого события является сама компания которая привлекает для этого инвестиционный банк, который консультирует по поводу целесообразности и стоимости объема эмиссии акций. Кроме этого, консультанты готовят инвестиционный меморандум, которым описывают деятельность компании и перспективы ее развития в будущем. Этот документ рассылается институциональным инвесторам, после чего с каждым из них ведутся переговоры об условиях и объемах покупки, формируется книга заявок и заключаются конкретные договора. Этот вариант вхождения в капитал является одним из самых дорогих, ведь при переговорах вы делаете приложение по цене, по покупке акции, но в то же время компания ведет переговоры и с другими инвесторами. И чтобы реально войти в компанию, вам нужно предложить цену выше, чем у конкурентов. Как правило, частное размещение компании предпочитают проводить на зарубежных биржевых площадках, чтобы привлечь портфельные инвесторы богатые инвестиционные фонды. Как бы там ни было, чтобы стать успешным миноритарным акционером Украины, Украине, вам нужно обратиться к профессиональному инвестиционному консультанту, юристу и торговцу ценных бумаг.